С одной стороны, я веду тренинги для НКО, как эксперт Дома некоммерческих организаций, и туда приходят активисты, руководители или те, кто только создает НКО и на самом первичном этапе. И для них очень важно понять, какие этапы проходит группа, а мне интересно, как с ними работать, именно как тренеру. И каждый день, когда ты приходишь в какую-то группу, ты никогда не знаешь. Что это за группа, кто там лидер, как она себя поведет. И поэтому знание о том, как работают механизмы работы с группой, мне очень пригодятся именно в практической деятельности и думаю, что будут полезны и тем, кому я смогу эти знания передать. Гарант держит руку на пульсе, выбирает ровно те темы, которые являются нужными, болевыми. И второе, Гарант дает очень четкие практические инструменты. И материал дается настолько Ясно и четко, что ты приезжаешь к себе домой, и ты, в принципе, подобный тренинг можешь вести для своих уже участников.